Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я буду играть в такую новую игру для себя, как Fortnite. Играю, ну, на самом деле не в первый раз, но... Тоже, если честно, как-то особо не играл. Не знаю некоторых клавиш. Вот кто-то выпрыгнул, я На ним полечу, ладно. За этим человеком, точнее. поставлю метку всем сюда чтобы было удобнее а -а -а, сам полечу в другое место ну, вот, вот сюда так кто так где надо бы найти оружие так где это я знаю что такое Вот оружие еде. Все оружие еде пусто. Врывается. Справа пусто, слева пусто. Поэтому буду играть дальше. Е, Е. показал Вот, возьму... Лама. Ясно, что это? Бык. Е. Обыскать. Ну ладно. Я вообще в зоне оказался. Е, Е. Е, Е обычно это? огненная ловушка. Е. Е. так запомнить, что будет носить. Это. я, Ударная граната. Базука. М -м -м. Е. А, на место этого. Так. Ну, возьму транспорт себе. Новая достопримечательность. Можно сесть? Е? Нет. Е. Нет, нельзя. Ну, он там что-то есть. А, справа пусто, слева пусто. Что это? Это остановка. Нет. Нет. Я забудешь. А, нет, нашелся. Я? А, это пистолет. Ну, вроде не нужен. Поставлю метку, чтобы знал, куда идти. Мой сотоварищ. Вот тоже пусто. И... Yeah. Опа. Новая мечта. Ой. И сам от себя испугался. Там кто-то. Не, mm, никого. Где? Где кого? Кто? Где? Откуда? Как? А убийца убийц сохранен. Прикольно. Прикольно. Он не знает, что я выйду. Анна выйду. Короче, выйду. Ну, это почти первая игра. Может, бывает, проследил, не заметил. Пишите, продолжать или не продолжать, что делать дальше. Ну, опять-таки, продолжать или не продолжать. Что, во что играть дальше? Пишите. И всем пока.